Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 600 мм. Гусеница представлена шипованная. На данном буксе стоит подвеска под пружиненные цельно-резиновые колеса. Данная подвеска предназначена для оболочистой поверхности, для грязи. Мусор пролетает под осями телег, не задерживается, не наматывается на волвы телег. Также здесь подшипник установлен 203, их две штуки. Подшипник находится на достаточно большом расстоянии от поверхности, то есть меньше будет соприкасаться с водой. Также эти подшипники легко менять. Здесь сделана скользящая посадка, ключом на 17 открутили болт и колесо вытащили от руки. Этот мотобуксировщик можно будет перевести и на катковую подвеску, и на подпружиненные склизы, если это будет необходимо. Букс представлен в свете турист зеленый. На буксе установлен реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Реверс здесь представлен на сплошной подмоторной плите что очень удобно регулировать натяжку цепи, и не надо мерить правильные настройки вариатора. Букс здесь со стяговой звездой на 32 зуба. Данный мотобуксировщик уезжает в Республику Карелия город Питкарианта. Евгений занимается охотой у нас. Дополнительно был установлен ПНД ящик в багажный отсек мотобуксировщика. Букс представлен также с электрозапуском. Можно заводить с кнопки. На руле ручки с подогревом, ЧК аварийной остановки, брызговик выполнен из ПНД пластика толщиной 2 мм, прицепной грузовой фаркоп снегоходного типа, аккумуляторная батарея. Всем спасибо за просмотр. Пока!